He... Приветствую всех любителей видеоигр. О, пиздец. еще <реклама> бы использовать огнетушитель. Так, смотрите, нас подожгли, значит, нам нужно потушить наш. Ну, точнее, нам нужно все потушить и все спасти. Интересно, какой тварь это сделал? Хотел, блядь, на хорошей ноте продолжить, а оказывается, здесь все, блядь, горит. все очень плохо, все очень печально. Вообще тварь У меня нет слов одни эмоции Я сначала думал сейчас такой ряду спать проснуться, все прекрасно Тысячу лет на самом деле в игру заходил Так, а я что-то не пойму Это все тушится плохо, если честно Потому что как огнею подойти не могу вплотную И как-то потушить все это. Я... А, не могу, могу, все, отлично Тушится, тушится, просто плохо Очень плохая коллизия тушения Ну, графики на бета-тесте А вон там наш дед, дед Так, открывай дверь Открывай. Не могу? Почему? все спасать журнал. А, -а дверь. наша Блять, наш автобус. А Используйте чтобы выйти из гаража. Выйти? Не, мы потушим все. Есть такой вариант, потушить все. Сейчас считай до трех, раз, два, три. Нет, не тушь. Судя по всему, только маленький огонь можно потушить и свалить отсюда, чтобы не сгореть здесь этого. Так, значит, это было обучение, чтобы мы все начали с нуля. У меня денег, блять, я же все топливом зарядил. Ёп. Ебать, сдохнуться. Ебать. А то есть у меня не было, да, варианта выйти? Через несколько дней. Род, все сгорело до Боже, все пропало. Hey, Привет, детка. I... Я... Как ты? Клара, почти все потеряно. Ты не один? Ты не один? Приложу все усилия, чтобы покрыть убытки. У тебя осталось yes. хоть сколько-то денег? Да, да? кое-что из сбережения. The для начала надо бы прибраться в гараже. Используй ПК для начала. Блять, ну это пиздец. Вот такие вот прекрасные, веселые игры о моем новом футтраке закончились. Блять, Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. Партиз... Короче, ладно, продолжаем. Okay, ладно, я в деле. Должна появиться новая вкладка декорации на вкладке гаража. Начните отсюда. Done. Так, да, готово. Теперь ты видишь все сегменты гаража, которые можно изменить. Придется привести в порядок 6 все шесть гаражных сегментов, уложившись в оставшиеся деньги. Я попробую. Так, ну, естественно, решетка. Карта. А, карта, естественно. Новые стены. А что с этим не так? А -а, а, а. А, а. Ну, это типа клининг мы вызвали, отвечаю. Но это просто клининг, да, просто клининг. Клининг отдельных территорий за 25 бачей за каждую территорию. Ну, кстати, меня... А, ну, кстати, здесь клиник... Блять, как бочка like не сгорела. Тут же бы такой взрыв был. Похоже, это все. Чувствую себя намного лучше. Мне появилось для тебя кое-что еще. Что делать? Так, подработочка. Я знаю парня, которому нужна помощь. Я сказал ему, что тебе может быть интересно. И он тебе позвонит? Хорошо, Thank хорошо. You, Спасибо, we'll На связи. Дождится звонка от... Лучано. Так, в принципе, в инвентаре у нас все сгорело, потому что у нас сгорела... Тачка... Чао, это Лучано. Ты именно тот парень, который мне говорила Клара? Да, What's привет, you? это I've я. Was... Я слышал о том, что произошло. Ну, знаешь, жизнь продолжается, тебе нужно встать that. на ноги. Понимаю. Yes. Ты честно yes. работаешь, я честно плачу. Звучит like неплохо, верно? Right? Да. И so, когда я начинаю, сначала разберемся с бумагой. Отправь мне запрос на свою работу All со right. своего I'll компьютера. Have Хорошо, have на твоем компе должна была появиться вкладка Работа. Так, ага. Лучана с 6 до 6. Награда от 75 до 125 долларов. Блять, мне нравится эта игра. Мало того, что ты такой думаешь: О, прекрасно, у меня будет свой вагончик, блять. И я буду. Ездить продавать с фудтрека еду, а я теперь буду блядь, на кого-то работать, нахуй. Так, проверьте свое мастерство с огромным меню фудтреки в итальянском районе, или вы нуждаетесь в финансах? Нет лучшего места для пополнения кошелька. Единственное, чего вы здесь не заработаешь, так это авторитеты, которые идет насчет работодателя. Работа от 75 до 125. А, то есть вот так вот все просто. Мы просто будем начинать вагончики в, в чем-то чужом. персоналу налил и молодец. Вот он, Лучано. Лучьяно. <смех> Такой на русского похоже, честно, немножко. А, он пиццу, да? Ну, здесь Италия. Вообще, а где паста? Ну ладно, пусть будет пицца. Типа, прошу, держите. Так, а это я, блядь. А, че это я? Реально я. Добро пожаловать в мой крохотный мирок, парень. Ничего себе крохотный. А Какое у тебя здесь зашифрованного оборудования? Да, конечно, я полагаю почти все, что ты можешь себе представить. Маргарития Похоже, мне меня есть чему научиться Так, более того, ты начнешь с самой восхитительной штуки С которой? Итальянская кухня, конечно ли. Хорошо, я должен был догадаться Пора работать Первый заказ вас ожидает Так, печь в конце футрака Пожалуй, да Используйте красную кнопку, чтобы включить ее Так, с этой стороны Имейте в виду, что газ не бесконечный Так, газ, поехали Дальше Печь. Красная кнопка. Хорошо. Вижу, такое что понимаешь в футтраке. Секануя мне время разъясню пару моментов. Есть кое-какой опыт, верно? Хорошо, здесь можешь полюбоваться моей восхитительной печью. Только такой получается правильный пицца Понял? Заруби себе на носу любой печи, нужно временно right разогрев до правильной температуры. Несу в нее свой нос лишний раз без нужны или потеряю жар. Ага, все, понял. Понял Так, коллекция содержит продукты с по кухне Надпись на указывает, какой тип внутри Подберешь кусок ага. Так, каждый продукт лежит в своем ящике С названием кухни, в которой используется Ага, понял Азия, Азия, Италия Тесто для пиццы лежит в ящике Италия Как взять это? Сырое тесто, ага, хорошо Так, куда тебе? Сюда Паучано, тесто на столе А дальше? Без хорошего инструмента С тестом сложно управляться а, Ага, хорошо, возьми ее покрепче Так, я забыл такую кнопку, если честно У меня инвентарь Тап нет, G нет Тап, тап, тап, скалка Отлично, перфекто. Теперь равномерно раскатай все тесто Пока оно не будет достаточно тонким Держи темп, парень Mm -hmm, хорошо, сто процентов, да? Ага, получилось Пришло время для души любой пиццы Во-первых, нужно добавить томатный соус На стойку соусов Так, соуса, соуса, соуса Томатный соус Готово Выбери деревянную ложку из меню инструментов Хорошо, пирожи деревянную ложку, возьми ее Положи соус на тесто Ух ты, блядь Ух, классно, блядь Ребята, это реально классно самому so такой, как... Соус Don't на тесте Не забудь немного сыра to... okay. Возьми моцареллу и подели pieces, на 4 части Так, ага И положи ее на пиццу Хорошо, так, здесь Теперь надо взять нож Так, на 4 части Раз Блин, подожди, влево-вправо Надо привыкнуть к этому Так, и еще Доступ Доступно кусков 3 а где четвертый? Подарь, не понял. Так, ладно. И положи ее на тесто. Хорошо. Так. Так. Так. А что, не хватает, что ли? Еще надо? Хорошо. Я просто плохо порезал, судя по всему. Ну, я пытался. Ага. Ага. Ага. Ага. А все, все кусочки были нарезаны, все Лучше она кажется, у меня все есть. А, выбери лопату для пиццы. Так, ее перемешать можно только на лопате. Запомню. Отлично, время печь нашу прелесть. Запомни, когда готовишь пиццу, не спускай с нее глаз. Жар в печи очень сильный Поэтому она может мгновенно превратиться в угли Не волнуйся, Лучиано Я здесь, внимание, это сработало Да, эта печь очень горячая Тем временем на столе должна Приготовиться пицца-бокс Ага, понял Руки заняты Э, э Блять Ага Uh -huh. Отлично, теперь нам нужно поместить наше сокровище в коробку Подрумянинное тесто, а нам какое нужно? Ладно, Маргарита, пусть будет такая Готово Пора упаковывать сумку и подавать его Ты читаешь мои мысли Так, отлично Маргарита, раньше срока Резюме заказа, хорошо go, Так, ну в принципе and все просто Первая пицца готова Брависсимо Так, сразу готовим следующее же тесто Ну так будет проще Good отлично отличная работа, он нам сказал Так, хорошо, сейчас будет еще следующий заказ И мы, в принципе, не будем томить Сколько здесь кусочков? Четыре кусочка, отлично Дальше нам нужна ложка Так, теперь давай, как вы справитесь с более сложным Продолжайте На этот раз вы сделаете это самостоятельно А я уже Так, ну так проще, да? Как бы быстро намазать Что там, марган... лонсианус, да? Ну да, в принципе, все просто, это есть, это есть, это есть Что там там, сыр теперь надо положить Раз... Два Три Четыре Теперь вот так А я что-то забыл, нет? Можно, да, посмотреть? Ух ты, бля Допинг соус для пиццы Кусочек моцарета Кусочек гриба Ух ты, бля Ему еще и грибы нужны Так, поехали Все, никак не могу привыкнуть справа налево резать Если честно. Может тебя надо порубить? Ага, все были нарезаны. А, чтобы забрать кусочек с подносами, мы... чего? чего? Кого? Подожди. Сколько кусочек гриба? Один. Один кусочек гриба и все. Подождите. Я что-то, по-моему, нахуй на на на вертел Давай дай, как сейчас делаю. Мне как бы это, в принципе, не страшно. Так. Я, кажется, помню, что чем я на косарезе Нужно было же делать по рецепту А я молодец такой, блядь. Сразу пошел делать обычную итальянскую Так А, кстати, откуда мне знать? А, ну да, это же, в принципе, все просто Так, подождите, теперь поехали Теперь нам нужен сыр Сыр моцареллы Так, сюда Так, я понял Да куда ты? Ой А как это? Подождите, я не понял А, вон, на поднос же можно положить о, о, о, отлично Теперь надо разрезать сыр А что, можно было так? Один кусочек? Чего? Кого? Кого? Да вы что, угораете? Прикиньте, я порезал просто на одном месте И он мне все кусочки сразу сделал. Вот 4 части так так отлично 4 кусочка так теперь допинг для соус так теперь нам нужна лопатка поехали сами сделайте А ничего попроще нельзя было сделать такую же например потом кусочек сыра потом кусочек гриба Ага, есть потом ветчина ветчина теперь понятно для чего нам поднос потому что пицца возможно будет не одна блять, я ее резал совсем по-другому. А, кусочек пепперони. Да так, как это все занято? Так, кусочек пепперони и ломтик... А, кусочек пепперони. Блин, да ладно, столько ингредиентов на одну эту самую. Пиццу. А как тебя повернуть? Как тебя повернуть? Нет, не то. Подожди. Мне надо нож повернуть. Для разворота, для поворота камеры. А вот, для разворот ножа. Да какой один? Ну ты чё? Как же... Да как у меня есть инструмент в руках? Все части были разрезаны. Ну хорошо. А чё не так-то? Блин, я не, я не понял, чё. Че... Ну все части были... Ну хорошо. Что то игра, по-моему, залагала, не? Блин, а чё, чё? У меня сломалась... Так, как? Губка, блядь. Нельзя, нельзя. А как тебя теперь убрать отсюда? Блин, колбаска, ну что с тобой теперь делать-то? Наконец-то! Пофиг, пусть будет одна. Кусочек чили, но как бы Есть своего рода минус Да, зачем мне эта колбасада? верни ее на место Понятно Да, конечно Так, кусочек чили Я понимаю, клиенты ждут Но это моя первая готовка. Так, вот, теперь нормально Вот, отлично Кусочек чили Хорошо, и ломтик лука Так, чили теперь надо сюда поместить мне нравится, что он э, на подносе Ух ты На подносе больше нет места Лук, лук, лук, лук Грибы, пакет, пепперы, моцарелла, чили Лук Где Лук в холодильнике Где холодильник? Так, гриль-машина Азия, фигазия Вот, лук Нож Вот Отлично. И кусочек лука. Все правильно, все правильно. Теперь берем тебя, тебя Открываем печь, закидываем в печь. Тяжело, если честно, первое время. Так, давай мне коробку по-человечески. Неудобно, если честно, неудобно. Ну что поделаешь? Заказ пока один, 100 секунд это тестовый, я понял. Непривычно, но в принципе не просто. И, в принципе, не тяжело. Но мы справились. Почему нет? 320 градусов. Слишком сильный жар и хороший жар. Так, нормально. Ага. Теперь в коробку. Коробку закрываем. Сюда и отдаем. Так, раньше времени получен авторитет 10. И это не наш. базовый денчики 20. А чаевые. 23 доллара. Это хорошо сработали. О, большое спасибо, босс. Остатком дня тебе придется справляться состоятельно. Удачи. Так, понятно. Я помогу удалить. Так, у нас 50 баллона осталось. Но ничего страшного. У нас, в принципе, все ингредиенты есть. Так, классику кетчупа. Ага, подрумяненная булочка, мясо валдон, well кетчуп. Ага, булочка. Так, хорошо. Булочки, булочки. Где? Ага, вижу. Америка. Булочку-то мне, дай. Блять. А стол клади, на стол. Стол, конечно, грязнится, но ничего страшного, приберемся за собой. Оп. Отлично. Так, булочка, раз. Булочка, два, включить. Так, подрумянина и мясо, мясо, мясо, мясо, мясо. Вспоминай, где ты брал мясо в последний раз. Азия, фигазия, контейнеры нет. так. А, ну, скорее всего, здесь все. Да. Сразу же сюда. Подрумянина. Сейчас будет готово. Ага. Ага. Ага. ага. Так, ага, одна подрумянинная булочка. Кетчуп. Где суса? Кетчуп. Сюда. Хорошо. Так мясо какое? Велдон. Well так мясо рэр, хорошо. Ух ты, уже два заказа. Луциану еще готовится, но у нас 400 секунд, в принципе, достаточно. А Луциану у нас в принципе практически все готово для него. Просто медиум, понятно, медиум мало. Так что у нас здесь а, хрустящее, хрустящее тесто. Ладно, но ну мы же не можем тесто заранее закинуть только потом на него, не, не можем. Так что как-то так. Well done. отлично, сюда Кетчуп, сюда, отлично И еще одна пожаренная булочка Так, Лунциана Классик бургер Раньше времени, хорошо, 13 долларов Чаевые, мы молодцы Поехали, так, тесто Так, это выключаем Тесто, ну в принципе Хорошо Ничего справляемся А, ну что, самое забыл Надо просто задержать Отлично Дальше, допинг соус Лошечка. Пошли аккуратненько намазывать. Пупупупуп. Новый заказ появился. Пока пофиг. А -а -а. Кусочек моцареллы. Есть кусочек моцареллы. Кусочек гриба. Есть кусочек гриба. Ветчинка. Есть ветчинка. Пепперони. Кусочек... О, а пепперони ты я плохо нарезал, я помню. Так, нож. Блин, я вот так и, если с пепперони так будет дальше, конечно, надо 4 части, наверное, делить. Раз, два, три, четыре, пять. Пять частей получилось, нифига себе. Пеперонька, чили, чили кусочек и ломтик лука. Ломтик лука, лопатка. Открываем, ставим. Отлично, следующий заказ. Так, что это? Тесто. Так, подожди, руки заняты Тесто, сюда, что на нас пиццы. Готовится, берем скалку Успеем, успеем, все нормально Э, э, э, ты чего, бля Взял тесто, бросил на полпути Я случайно правую кнопку мыши нажал, покиньте Так, тесто а, Подрумяниное, отлично В коробку Подзависло что-то, я понял Так Какое-то там, это Лунтиано ну да? Отлично. Так, едем дальше. Тесто есть, тебе ложечка. Ну, в принципе, все просто. Хорошо, что здесь стол заказов близко, если честно. Это хорошо. Так, кусочек моцарелки. Есть кусочек моцарелки. Ветчинка, Есть ветчинка. Да куда ты? Бля, грязная ветчинка. Ломтик лука. Стол портится каждый раз, когда я на него что-то кладу. Прикольно. Так, коробка. Да не за это. Вот это вот немножко подлагивание бесит. Ух ты. Так, картошка фри, жареный фри. Ага, масло. Ваши руки заняты. Так сюда добавь масло. Так, подремениное тесто. Ага. Еще одна. Стоп, что там? Нормально. Пока могу просто положить сюда так и лопатку возьми. Ага. Отлично. Так, а заказ номер 5. Отлично Да все, все, все я Бесит слово, каждый раз самому закрывает Так, ага Ага Опускаем картофель, пусть будет Так Поехали Так, у нас под эту пиццу все хватает Да, всего хватает Так, да, хорошо Допинг соус, так, что там с картошечкой А что, я тебя не включил? Прикиньте, забыл включить баба бо бо ложечка, поехали. Все так аккуратно происходит, мне так нравится. Моцарелки, ветчинка, моцарелка, ветчинка. Ага. Картошка какая должна быть? Жареный картофель фри. Хорошо, жареный картофель фри. Так, ага, просто руками. Хорошо. Так и чизбургер. Ну чизбургер мы сделаем чуть-чуть попозже. Так жареный Отлично. Так, во-первых, раз. Два. Так, подожди, пока заберем. Вот так, в заказ номер шесть. Ага, хорошо. Подрумянина. Подрумянина? Подрумянина. Так, заказ номер шесть. Отлично. Раньше срока. Все как надо. Полученный авторитет, который идет не нам, если что. А, поехали. Подрумянина мясо и... Тихо, брось ты это Как это неудобно сделано немножко Газ кончается, вот это конечно плохо будет. Так, вот это можно пока выключить Кстати Так, вот это сюда Потом булочки две Блять, место закончилось Зато есть место на подносе Так, мясо долго жарится Какое мясо? Велдон? Well Отлично, Велдон well Это радует Новый заказ Так, раз булочка пошла Два булочка пошла что там еще? Сыр. Ну, сыр мы положим. Ломтик сыра на стол пока. Все отлично. Ждем, ждем, ждем. Котлетка, сырка. Ага. Ну это чизбургер. Так, есть котлет Ага. Ага. Так. Что там? -то? Ух ты, блядь, следующий заказ потяжелее. Следующий заказ уже реально потяжелее. Так, well done. отлично. Кетчуп надо? Кетчуп не надо. Хорошо. какой это заказ. Номер 7. Номер 7, забирайте заказ. Так, все готово, все хорошо. Теперь посложнее. Теперь посложнее, поехали. Начнем сначала. С так, принимать до окончания работы 10 минут. Ух, допинг. Тихо. Потом будем убираться в конце смены. Да, подзаработать денег надо на свой трек теперь. Кусочек муцарелки. Есть кусочек муцарелки. Ломтик лука. Отлично, есть ломтик лука томатная долька томатная дольки нет, еще томаты что жарится, что готовится выключись и ты выключись да, я так, стоп, проще вот так туда повернуть нож и вот так резать а, я бы больше долек порезал так, томатная долька и еще один кусочек гриба ага, все, да, на этом все вот скук, ага, ага, Так уж как у меня вот пицца сгорела говорит. Сколько еще? Сколько? 2% осталось Надеюсь, успею доготовиться Жареный есть фри? Есть фри жареный Уже все отлично, уже все как надо Так, жареный фри Теперь кетчуп Есть, мазик Бутылка с майонезом Мазик, есть Какой заказ? Восьмой Восьмой забирайте Так, кончился газ Кончился газ Удалить Газовый баллон, вставить, включить Бляй, бля, бляй, бля, температура упала Ну ладно, нормально Просто чем... А, я понял Чем холоднее плита, тем дольше готовится Пицца, понял, принял Так, хорошо, оно готово Но у меня нету некуда положить Поэтому вот так Тихо, тихо, тихо так, подрумянинная жареная картошечка Восьмой заказ Забирайте Я молодец, я прям красавчик Теперь ультра сложно Фух, поехали Значит, два теста Да-да Два теста раскатываем Время закрыть закрытия еще минута Интересно, сколько я заработаю? То есть это же не моя прибыль, чтобы вы понимали Это все не моя прибыль так, отлично. Допинг для ну, соус, естественно, для всех нужен. Кстати, он тоже заканчивается. Вот тоже надо покупать, если захочется делать свою пиццу. Надо запомнить, что банка с соусом, естественно, тоже заканчивается. Так, допинг есть. Кусочек моцареллы. Ага. Кусочек моцар моцарелка кончилась. Моцарелка. Угу. Так, ну ее в принципе мы так порежем. Заметьте, он видит. Как-то он плохо видит кусочки, если честно. Кусочек моцареллы туда, кусочек моцареллы сюда. Грибы и ветчинка. Грибы, ветчинка. То есть, в принципе, ее можно экономно порезать, но вот видите, он как-то плохо все это видит. Как бы он не даст больше нарезать, чем видеть. Ну ладно. Так, подожди. Ветчинка. Так, я что-то не успел, немножко занят, ну ладно. Totally. Так, моцарелка, гриб, ветчинка готовится. Эта пицца готовится, хорошо. Так, коробка раз, коробка два и еще еще три кусочка моцарелки. Все, понял, принял. Так, моцарелка, моцарелка, иди сюда. Что там? Ага, готово Ага, готова, сюда. Блин, еще десятый, там заказ есть, Оказывается Ну ладно, мы с этим справимся Мне Надо, наверное, 4 части успевать резать Вот почему он не заметил, Вот почему он ее не засчитал А вот четыре части, отлично Два Три 4. Отлично, закидываем Так, это какой заказ? Девятый Забирайте раз вашу пиццу так, это на поднос. Десятый заказ, что? Картофель фри. Картошку я видел здесь. Ага. Ага. Ага. Так, ух ты, кусочки моцарелла добавить сюда. Неплохо. Так, лопатка пошла. Сюда. Девятый заказ. Мы молодцы, 43 доллара заработали Но не нам Опять, опять, но не нам Так, это мы уже можем спокойно включать Потому что остался только 10 заказ Так 5 кусков на этот раз получилось Нифига себе, жареный Хрустящий картофель Ага, дальше делаем Как я понимаю, надо будет прямо на картошечку ему Выложить все это дело а музыка-то играет, да? А, ну как бы играла какая-то, но я не обращал внимания. Ну хорошо. Ну пусть играет, ладно. Не, давай дальше. Просто, а. Во. В принципе, пусть играет тоже. И да, это играло. В принципе, неплохая музыка мне нравилась, если честно. Свежесть масла 30%. Так, отлично. Хрустящий картофель фри. Есть. Сколько тебе сыра? Три. Раз. Два. Два. Он прям прибавляется, хорошо сделал, мне нравится, вовремя. Вообще раньше срока так. Ну ладно. Так. Заберите, кус... Заберите куски ингредиентов с помощью поднос. Хорошо. Так а куда? Сюда что ли? Этот предмет нельзя выбрасывать А куда под нос Ну ладно Так, губка теперь нужна Возьмите щетку для духовой в меню инструментов Ага, хорошо Как я понял, надо и здесь почистить, и пиццу почистить тоже одни, одни. Этот предмет сюда не подходит А, вот а, Используйте мир для очистки гриля Ну это понятно это логично все. Done, так чисто аж сияет а теперь пришло время для других устройств очисти все чтобы чтобы закончить так сначала слейте масло ага, хорошо слили теперь вот так нет И куда вот сюда контейнер для масла да так, награда 125 долларов, чей вы 36,6 и того 161 доллар мы заработали. 161 доллар. Так, заберите кускин где-то это есть, очистите и вернуться в гараж. А ну все, можно на выход, да, спокойненько. Да, все, спасибо. Почти 200 долларов мы заработали за этот день. О, кстати, знаете, что я забыл поставить? Таймер я забыл так, поставить, прикиньте. Ух ты. Сейчас как игра краснется, это будет вообще красота. Ну, чё, я на колесах да. Кто звонит? Boy... Ты сделал все отлично, мальчик. Спасибо, босс. Кстати, я получил весточку от доверенного человека, что парень, который сделает, владеет гаражом в районе частных домов. Подумал, что вас это заинтересует. О, nice oh, приятно знать. Еще одна вещь. Ваш фудтрак. Полностью твой, правда? Uh, yes. Да, но да. К счастью, у меня есть несколько неиспользованных футраков на складе. Ой, босс, это большая милость, но я не знаю, могу ли я себе это позволить. Не волнуйся о нем сейчас, мальчик. Когда-то этот день может никогда не прийти. Я позволю тебе с просьбой сделать услугу для меня. Но до того дня, прими эту как справедливый подарок за то, что ты работаешь в моем ресторане. Вы сохранили мою шкуру, босс. Выберите фудтрак. да ладно. Ну, а взгляни на другие и выбери and, разумно. Way, и, кстати, все они имеют печь для пиццы и специальный шкаф с яичком, где вы можете добавить ингредиенты в ломтиках, так же, Because как и в моем фудтраке. траке вы собираетесь стать пицайло, мой мальчик. Так что спасибо от чистого Так, драго-трак, мюскл-трак и вьючу-вейган. мне на самом деле нравится. Посередине Посередине ничего так выглядит. Да, мне нравится. Мускул трек. Да, мне нравится. Хороший выбор. Надеюсь, что вы снова прийдете ко мне, мальчик. Здесь вы всегда можете рассчитывать на хорошую оплачиваемую работу. Спасибо за все, Лучьяно. До свидания. Теперь пришло время позаботиться о новом фудтраке. Настройте новый фудтрак. Так, как это настроить? Подожди, не, не. Как тебе выйти там? Нажмите M. Ага, ага Ага, карта открылась Хорошо Так Подождите, а как? Так, ладно, давай сначала отъедем Теперь подъедем Ага, все, отлично Так, как тебя настроить? Это использовать, понятно Настроить, наверное, через этот самый какого Через вот этот вот компьютер А, настройку, да Так, раскраска Ага, бесплатно Че, обратно вернем как было? Вот ну, так. Применить. Так, краска. So, это said... А, это А, что? Так, Лучано сказал спальный район. Let's Давай it посмотрим. It а, каждое действие It's имеет Dennis. последствия, Денис. А, съездить в частный сектор. Отлично. Так, мы можем ее перекрасить. Но мне пока нравится этот цвет. Колеса надо покупать. Но мы пока не будем их покупать. Так, подожди. Настройка, обновление. А, настройка. Краска, колеса, зеркала, баннер. Ага, то есть мы можем пиццу, бургер, ага, ага. Ну, в принципе, пока забьем. Фары, есть что? Нету ничего. Дальше обновление. Духовка, ага. Текущая 15 долларов стоит уже. Рисоварка? Ух ты, бля. Духовка стоит. Бургер машин стоит бесплатная. То есть можно уже улучшенную версию купить на 5 слотов, и она быстрее готовит. Хорошо. Машина для картошки. Во, не стола, кстати. Вот. Ага, улучшить его нельзя. Хорошо. Стол заказов. Ну, понятно, он никак пока не улучшается, да. Полочки. Ага, за 50 долларов. А что? А, количество... Вот это вот важно. Вот это надо будет в будущем обязательно купить. Обязательно. Плюс надо будет обязательно улучшить холодильник, потому что у него тоже количество слотов увеличивается. А вот морозилку пока нельзя. Хорошо. Ну, радио оно одно единственное пока что. По... Количество слотов 15. Генерируемая свежесть 3.25. Вау. Мне нравится. Так, инвентарь. Инвентарь пустой, но это мы потом в магазин съездим обязательно. Нам реально надо будет улучшить а, свой кар, потому что... Без этого у нас будет слишком, ну, слишком мало всего. Так, нам надо съездить, судя по всему, в гараж Денниса. Да, вот сюда. Прямо, короче, прямо, прямо, прямо. Вон 400 метров. Уже показывают, где его гараж. Ну, можем повернуть, в принципе, направо, кстати. В принципе, это тоже можно. Кстати, вот этот трак, ну, выглядит менее массивно. А у того тоже реклама была на крыше? Или я не обращал внимания? Блин, если у него тоже была реклама на крыше, то это классно. Хорошо, на самом деле, проработана в целом игра. Того она, в принципе, стоит. Но вот с камерой мне не очень нравится, как работа с камерой идет в целом. Так, как нам к нему лучше заехать? А, то есть там проект закрыт, мы поедем здесь, Так, вот там есть точка для продажи, вон видите, слева. Ну, здесь можно продавать, я понял хорошо. Ну, это еще все открывать надо. Так, и что мы сейчас будем делать? Ну, очень даже интересно, что мы будем делать. Dead End. Ха -ха. Мы тоже его сейчас подожжем, что ли? Будьте готовы, можете проверить свои заказы, используя популярную в данной местности. Перед отъездом поинтересуйтесь на карте. Грещ! Сейчас мы ему, блядь, в пик придем, давай. О, нет, мы то же самое будем делать, блядь. Как к твари поступил? Не вижу никакой сигнализации Давай-ка смотримся. Найдите способ войти в гараж Блять, реально Это уже какой-то симулятор вора Я бы, честно, не поджигал бы все Я бы просто все спиздил Ха, закрыто Отмычка была бы, кстати Так, удержите пробежь, кстати, like что отмычка находится mistake, в правой правильном... плане А, ну Денис. понятно, большая ошибка, Денис Ну да, делать это в одном районе Очень большая ошибка так, дверь заблокирована, вам нужна отмычка Медленно, не торопись, нужно найти верную точку, чтобы повернуть личинку. Я что, зря в Скайрим играл столько времени? Тихо, тихо Готово Ну и теменько, кажется, что Денниса тут нет Что дальше? Может, отвертка? Где-то тут должна быть Отвертка? Зачем? Так, двери заблокированы, должны быть подключены. Ага, понятно, я понял тебя. Так, отвертка. Блин, у него, кстати, ух ты, а у него классный выглядит если честно. Мне нравится. Так, отвертка должна быть где-то поблизости, в принципе. Ну, что очень логично. и не должны были прятать далеко, блядь. Так, не понял. А, вот здесь где-то, да. Ага, вижу, где отвертка. Нам ее подсвечивают даже. Блин, как она бесполезно лежит? Погоди, что, что за цифры на столе? Какой-то код? 37, 39... Проверим 37, после того, как я закончу с колесами 37-92 а, Взаимодействовать с шин, чтобы попытаться пробить ее на... Блять, <свырые> реально столько интерактива в игре Мне Она мне реально нравится Так, а нажмите, чтобы выйти из мини-игры Блин, столько мини-игр Классно придумали Так, ага, сначала текущее задание 37-92, запомнили? Поехали Оп Оп. А, подожди. Ага, easy. понятно. Now это было легко. Теперь пришло время of... для остальных. Готово. Гаррет. Блин, такие мини классные. <laughs> Мне нравится. Ну, спустить колеса, Could это немножко то. Не может, может быть, он что-то скрывает в своей комнате? 3792, помните? 3792. Двери разблокируют, вернется Everything назад, что он не должен. Но верно. Дверь закрыть надо сначала Блин, вообще это Немножко неправильно, ладно, он все спалил а, Ух ты граничить путь так, чтобы импульс поступал от, от, от исходной точки До конца, ну короче, ты эти У вас есть только три попытки, там компьютер, компьютер Скажешь, попытка ограничена по времени, ну понятно Там 10, 15, 20 секунд У 15 секунд На разгадку, мне нравится то, что Я могу подойти, посмотреть, какая головоломка Примерно в голове понять, что мне Где, как повернуть чтобы ее выполнить, мне нравится. Блин, и вправду? Отлично. Крадите деньги из сейфа, не обязательно. Так. Ага, я понял. Это должно покрыть все расходы на ремонт. Ну, well, Деннис, well, оглянись и узнаешь. Подожди, а еще? Ага, компьютер уже разблокирован. Золот, слит, слиток золота у него спиздил Заебись Так, выйти из гаража, подождите А у меня еще что-то было интересно Здесь Помимо слитка золота Я же еще что-то мог, с чем-то мог взаимодействовать На меня попросили А, что, все реально? Блин, ну у него гараж в принципе Классно обставили, он на самом деле неплохо сделал. Я кстати бы вышел бы через ту дверь, если честно Не через вот парадку Я же там так свой кар припарковал Страшно, ладно, пойдем Никого нет Пойдем отсюда Сейчас я перелезу, и он меня спалит, да? да? да да я уверен Или все будет Хорошо? Ой, да ладно, все будет хорошо Блин, ну хорошо, что я деньги взял Я считаю, что это правильно Он сжег у меня все, и это вряд ли покроет все расходы Если честно Так, вернуться в гараж Ну не проблема, в принципе Там что там, прямо прямо где-то налево что у вас есть? Буди. So, так, значит, ты выбрал месть. Clara, hey. Clara, hey. Что mean? это значит? Listen, послушай, малыш. Ты еще слишком молод, чтобы прикладывать. Прикладываться, дракон, реб ⁇ Я знаю, что ты сделал. I Но ожидал от тебя Listen, больше. Клара, I... послушай, я. Если это правда, меня действительно неинтересно. Но я созвонил, чтобы сказать вам, что дело с возмещением идет плохо. Но у тебя, кажется, есть все деньги необходимые для ремонта твоего гаража. Я вижу, что я могу сделать. Но ничего не обещаю. Хорошо. Но... Okay. Okay. Поговорю с тобой позже, малыш. I... Thanks, я... Спасибо, Клара. Я думаю. Но... Я понимаю, что я поступил неправильно месте это конечно не хорошо не делайте так это все игра это все можно почему нет но даже видите даже клара в принципе нам говорит что зря ты выбрал путь вместе, ведь ничего хорошего из этого не выйдет а все правильно сейчас я ему отомстил, потом он мне начнет отомщать ладно если бы я ему просто бы проткнул бы колеса да показывая что братан я знаю что ты сделал и я тебя здесь раздавлю но я же его денег лишил сейф сейфа а кто знает что он ко мне также не попадет. Он же может ко мне также прийти. Снова. Один раз как один well, раз попал. Так и сейчас. Хорошо, давайте приступим к работе. Но это игра, поэтому здесь можно сделать все. Так что не страшно. Так, гараж. Входные стены. Так uh, wow. вот так вот, мне нравится Так, чё, чё, чё, ух ты, гараж стал, пора спать Подождите, я ещё не все прокрасил Блин, голубой мне не нравится, красненький по покруче выглядит Боковые стены, ага Стены с компьютера Ну, как бы одинаковый цвет везде выбрали, что логично Так, декорации Что мы имеем? Слей пинг По-моему, ничего не меняется а, чтобы какие-то какие декорации купить. А, отмена, отмена. Это у меня уже есть. Это просто уборка, я понял. Что, все, что ли? Сколько у нас там еще? Ух ты, я так не могу сделать? А, нет, могу. Блин, ну пару минуточек осталось. Ну-ка, давайте кляжем спать. Посмотрим, что будет завтра. Без этого никуда. Ну, столько мини-игр, столько всего классно. Ну-ка, деньги будут, Будем надеяться на то, что сегодня будет лучше, чем в прошлый раз. Может быть, я должен отправиться в бизнес-парк. Я не брал каких-то там потенциальных клиентов. Лучше идти холодильник до второго уровня. Ну, в принципе, сейчас нам скажут все лучше до второго уровня. Блин, ну вот этот грязный окна мне не нравится, если честно, их можно было бы и помыть. Но они как будто в краске все, знаете, как будто я не знаю, в чем я. Отсюда это выглядит не так страшно, как изнутри. Изнутри это выглядит прям, ну, не очень. Ну ладно, что поделаешь. Так, ну в принципе, то, что мы у него столько бабок украли, мы ничего хра... Ух ты! появилась. А, колеса, зеркала... Не, подожди, обновление. Теперь морозил. Так, холодильник. Холодильник. Ну, нам, в принципе, на все теперь хватает. Покупаем холодильник. Покупаем морозильник. Так, не забудь проверить наличие товаров. А, перед поездкой. Да, конечно. Морозилку нельзя улучшить. Полку можем улучшить. Да, улучшаем, улучшаем. Стол заказов нас, в принципе, не интересует. Низ стола мы не можем... Картошку фри пока не страшно Бургер тоже не страшно Духовка для пиццы не страшна Рисоварки у нас пока нет Радио мы не можем улучшить, но в принципе кроме холодильника и низа стола Мы больше ничего не можем улучшить Так, ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Теперь Нам нужно Карта, магазин Поехали Две булочки Так, подожди 16 булок, 12 булок, 8 булок. Давайте.. Могу 20 взять. 20 булок нам достаточно. К ним. 5. Подождите, а сколько у нас места-то? Да, давайте по 16. 16, 16. Заказать, забрать все продукты необходимые. Бекон сырой 8. Ага. А, помидор... Э, сыр. Сыр. 12. Помидор 4. 4 газовый баллон 4 газовых баллона бутылка для а, лук 4 сырой картофель где-то ладно где там сырой картофель 4 12 берем сырых картофелей бутылка масла 2 8 не 4 бутылка майонеза 4 бутылка горчица тоже 4 так так так так так так так так ну все, в принципе, все Если я успеваю вовремя, 30 долларов скидон Так, 4, 4, 4, 12, 4, 4 Но по 4 достаточно, в принципе 16, 16 Это должно все влезть Да, да, я уверен Так, поехали забирать Знаете, Заметьте, я еще тесто не смог купить Да, закройте дверь Поехали Да я знаю, куда ехать, в принципе Так, что-то ну, я выбрал месть. Мне знаете, что интересно? Вот меня вот меня вот спрашивают про месть, да? Типа... Как это сказать-то? Из-за того, что я деньги взял? Или из-за того, что я ему колеса проткнул? Вот что не могу понять. Так, мне, по-моему, на этом повороте направо. Я, нет, я был не уверен. Пошел. Не делайте так. Так ни в коем случае не делайте. Я, по-моему, вообще не туда еду. А, нет, все туда. Ой, бля. Человека сбил. Всегда смотрите на дорогу. Не водите, как я. Нужно смотреть на дорогу, когда вы едете. Никаких карт, телефонов. Общение только по телефону запрещаем. Ни в коем случае. О, кстати, а вот и Гэстейшн. Отлично, здесь можно теперь наконец-то человеческий заправиться. Осталось бы, чтобы еще штрафовали за то, что там людей избиваешь или еще что-то. А, отлично, скидка получена. Забрать заказ. Так, давайте-ка автоматически сортируем. Теперь давайте посмотрим. Значит... Нам бы хватило, надо было купить еще, например, лука, например, одну пачку. А, ну это мы еще, знаете что, это мы еще пиццу не делаем, нам еще на пиццу хватает. У нас, в принципе, можно было по 20 всего, добавить еще бекона, четверочку, чтобы было помидоры еще четверочку добавить. Почему-то всего 4, ну ладно. Вот этих, подождите, а почему... Вот, почему горчица здесь? А кетчуп где? Я почему-то кетчупа не вижу. Подожди, обратно в магазин. Так, ладно, кетчуп берем. Помидор еще берем. Пекон еще берем. Да-да-да, отлично. Так, кетчуп сюда. Почему он не взялся, не представляю. Холодильник. Холодильник. Отлично, подтвердить Вот, отлично Ну, у нас, в принципе, времени, конечно, уже кончилось К сожалению, все имеет свойство Заканчиваться, да? Да Печально Ну, ладно Так уж и быть Сделаем одну серию исключительно длинной И все из-за того, что нас подожгли Мы не смогли нормально попродавать Что это было такое? Вообще не интересно. Так мы сейчас заедем. Блять, Человек опять сбил. Тварь. Как я ее так не увидел-то? Ну вот так вот, надо быть внимательным на дороге. Блин, только сейчас бы это самое, не ехать бы по встречке самое главное. Это вообще протиснуть? Протиснуть. Блять, смол. Свой поворот профукал. Подожди, подожди, подожди, мужик, видишь, поворот свой профукал. Отлично, мне открыли здесь. По-моему, я задом вожу лучше, чем передан. Так мне кажется. Так, все, приехали. Фу, сейчас будет опять сложно. Ну как? Попроще, чем обычно. Я, в принципе, готов. Вот она, красота. У и мой красивенький фу, Я готов к открытию Пора начать заняться бизнесом Так, отлично Так, холодильник а, Что, контейнер ящика использует для хранения ломтиков продуктов? А, хорошо, спасибо Подожди Ой, как тут сегодня это самое Так, хорошо, хорошо Хорошо Где газ, блядь? Где баллон с газом? Подождите, не понял Гриль-машина Так, это понятно А, почему газ там? Так, газ есть Масло Есть Подождите, блять, уже два заказа Пока я тут разбирался совсем Уже два заказа приперло Так, кетчуп Горчичка Кетчуп Отлично. А, то есть они по три. Ага, хорошо. Так. Заказ номер один. Поджаренная булочка. Блин, а как это все непривычно? Так, булочка. Булочка, поехали. Так, ага, хорошо. Все, все. Так. Так, включаем плиту, отлично в холодильнике. Все в холодильнике. Надо, блин, это все еще раскладывать было, если честно. А я этим нифига не занялся. Все, все, все. Еще две булочки сразу кладем. Хорошо. Эти две булочки кладем сюда. Дальше. Дальше мяско. Вот так вот расслабился все И все. Так, одну булочку сюда, естественно. Лук, лук, горчица. Хорошо. Лук, лук, горчица. Где у меня лук? В холодильнике, естественно, да? Нет. Где лук, блядь? Лук. Почему ты в морозильнике? Так, что там мясо какое должно быть? Мясо рэйр. Мясо рэйр есть. А второй заказ? Велдон. Well рэйр и Велдон. Well сейчас будет медиум, а потом только то, что нам надо. Ага, хорошо. Так, ладно, мы его сейчас кое-как порубаем. Да, ну ты его не хочешь резать? Я в шоке, блядь. А лук у меня какой? А, фух, есть еще лук, блять, поюзнул. Так, Велдо, well хорошо. Так. Ага. Сразу, я почему сразу сюда кладу, потому что так будет проще. Два лука. Раз, два, положил, да? Горчичка. Горчичка есть И булочка Булочка есть, заказ номер один, пошел Отлично Так, надо было подготовиться Прежде чем начинать, но мне не дали Подготовиться, кстати, почему Я ведь даже, ну, как бы не был готов к заказам Так, булочка Well done. Хорошо прожаренная Нет, не в морозилке, бекон в колодосе. Отлично, хорошо прожаренный Томатная долька томатная долька. Морозилки нету. Да, это реально нужно разложить будет. Прежде чем в следующий раз что-то делать, надо реально все разложить. Смотрите, он там не дает зарезать кусочки. Томатная долька, ломтик лука, майонез. Так, бекон. Хорошо прожарен уже. Ломтик сыра. Сыр мы, кстати, сразу тоже достанем. Тоже на поднос можно? Нельзя. Зато можно сюда положить, хорошо Так, еще сыр сразу же Да подождите Сразу сыр сюда выложим, да? Почему нет? Пока готовим Да куда ты его закрываешь? -то? Хорошо прожаренный Есть Потом помидорка Есть Потом ломтик лука Есть Ломтик сыра Есть Осталось 4 минуты Майонез Есть Есть Жареная булочка есть. Заказ номер два. Да, тяжко. Да, да, да, да, да, да, я спешу, я спешу. Не переживайте. Так, сразу же следующую булочку уже сразу же. Не очень ровно, но порезал. Так, есть, отлично. Потом котлетку. Ну, пока сюда Так, котлетка пошла Вторая булочка пошла Котлетка пошла Так, отлично Так, булочка, раз Булочка, два а, Ага, мясо Well done и medium Well done и medium Да, well done и medium Rare Что там еще надо А, ну в принципе, бекон Бекон пошел. лично Один бекон. Один бекон. Хорошо. Так. Медиум влево, велдон well справа. Медиум. Медиум вправо, да. Медиум вправо. Медиум вправо, велдон well слева. Какой должен быть? Средний. Пока редкий. <laughs> редкий. но с перевода надо, конечно, чуть-чуть поработать. велдон well слева. Так. велдон well кетчуп. Кетчуп. Средний, верхняя булочка, выключить пока Заказ номер три пошел, готово, отлично Так, пипон средний, ломтик сыра, не туда полез Ломтик сыра и булочка сверху, правильно? Правильно Четвертый заказ пошел Фух, молодец, справился совсем Так, пока одну и одну булочку, пожалуй, пока что Пока заказ только один, там разберемся так новый заказ хорошо так что там ага все как надо еще будет заказы? заказывайте пожалуйста где музыка вот заиграла что без музыки мне хотели оставить есть... так еще один заказ Ага, хорошо так есть есть мясо какой должен быть у пятого заказа well done ага, понял тебя так это сюда это мои руки ну, в принципе, я уже начал свыкаться с этой работой, и мне нравится. Так, заказ номер 5. Well done и rare. Well и rare. Медиум. Медиум сейчас будет, да? Нет, rare. Rare, давайте тогда сначала rare приготовим. Томатная долька. Потом еще одна томатная долька. Потом булочка сверху. какой заказ. Последний. Отлично. Вернемся к этому. Он просто легко готовится. Поэтому... Well done, отлично awesome. Блять Блять, выкинь Надеюсь, за коробку я платить не буду Надо чем-то? Не надо Катый заказ пошел Извините, что вам пришлось подождать Тоже простенько готовится. Единственное, я бы все-таки Над тем, как работать с ножом бы Немножко бы переработал это дело Чуть-чуть совсем Если честно так две котлетки сразу ставлю. Вот это режу, пока у меня там все готовится. Раз, два, закрывайся. Фу. Так, раз, два. Следующие две булочки пошли. Так, мясо рер. Мясо рер где-нибудь есть? Медиум велдон. Медиум велдон. Фу. Медиум слева, велдон well справа, естественно. Такое ощущение, что вот сейчас будет будут быстрее, чем... Get... Какие финиш. финиш. Медиум слева, Велдон well справа. Так, где там медиум? Ага. Бигфон. Так, медиум. Бигфон. Кетчуп на Велдон. Подожди, рано еще, значит. Отлично, Велдон well справа. Кетчуп. Булочка сверху. А, это какой заказ? Ага, это седьмой заказ. Седьмой ко мне. Так, ну это все чистая прибыль зато. А чё, работает-то сегодня? Работает, работает. Сырный ломтик. Есть тут сырный ломтик? Есть еще сырный ломтик. Один уберем. Ух ты. Вот это хорошо. Ломтик сюда. А помидорку сюда. Вот так вот. Средний. Редкий. ну все, в так, можно масло, свежесть масла сотка. А если я не буду трогать масло, блин, но ну его все расливать, наверное, придется. Хорошо прожаренный, блять, я понял. Мне нужен был средний, а у меня хорошо прожаренный получился. Беда. Так, помидорку не так жалко, а могу? Ваши руки заняты, сюда не подходит. Блин, обидно, обидно. Средний, да, сейчас будет, наверное. Редкий. Редкий не проходит. Хо. Хо. Кстати, из-за того, что я чаще всего мясо всегда готовил на этой стороне, она же, кстати, вся и загрязнилась. Прикиньте, после хорошо прожаренного наверное, будет редкий, прикиньте. Значит, редкий, средний. Средний. Средний, как я пропустил так. Сыр. Сыр не положил. не сыр? Сыр и булочка сверху. Раньше срок отлично. 16 долларов. Ну, за бургеры платят меньше. Так, все, все, можно обратно убирать. Да, прикиньте, реально. Да, реально. Чуть-чуть подпорченное, но... Так, а как все отключить? Значит, вот это надо отключить. Вам нужно иметь газовый баллон в руке. А, то есть его я забрать не могу, да? А почему, блин? А это как-то неправильно сделано тогда Блин, я свет забыл включить Поэтому я так мало заказов было. Надо не забыть, что в следующий раз Надо включать свет Так, поехали, ладно, приберемся У нас все-таки должно быть чисто и красиво Нам даже, кстати, лопатку, судя по всему, подарил Здесь все-таки тоже грязновато, да? Не поспоришь. Ну там прям жир от бекона остался, что мне уже в принципе понравилось. А в принципе нам больше нечего очищать. Ну тут у нас все чисто, тут у нас все чисто, все. Да, все. Вернуться в город. Так сколько мы заработали? Я что-то не посмотрел, сколько мы заработали в целом. Я что-то это, да, ну, не посмотрел, но не запомнил. А это плохо. Надо понимать, что в прибыль в расход. Бизнес, есть бизнес. Так, и чё, я вернулся? Привет, у меня для тебя и задание. У тебя сейчас же есть время прямо сейчас, да? Конечно, что в списке? Так что возвращаюсь в ваш город и объясню, как только вы приедете. Хорошо, я уже в пути. Ух ты, блядь, что это сейчас было? Что это сейчас произошло? Ладно. Мы тут не при чем. Но все же водить надо, блядь, поаккуратнее, я понял Поэтому, в принципе, здесь вот такие вот штуки стоят Чтобы, блядь, кто попал здесь не ездил Я, кстати, так и не нашел, как сигнал Небальник. Аккуратность вождения? Не, не слышал Еще и там все забаррикадировано Да стой блядь. Он меня, видели? Он меня вписался И я, он Ну ладно, мы научимся еще аккуратно ездить Да езжай уже Доезжайте, да говорю, я тебя попускаю. Привыкнуть еще у нас, вот так сколько бензина? Ой, еще много, еще на три поездки, наверное, хватит. Так, все, она. Говорим с Кларой и за. Эй, hey, yeah, малыш, that... ты yes, еще там? Yes, Clara. Да, Клара, отличное время. Сразу not к делу. Я только что потерял своего водителя доставки. Не знаю, как долго. И думал, что вы сможете быть подходящим человеком, чтобы Clara, заменить его. Конечно, конечно, я могу. Могу начать погашение долго. Если так хочешь об этом думать, я тебе не останавливаю. Но это будет нормальная работа, и вам будут платить, как обычному доставщику. Хорошо. Все данные передал на ваш компьютер. Хорошо, давайте посмотрим. А, блять, а мы посмотрим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, на телеграм. Ссылочка в описании под видео предлагайте игры для обзоров. Всем спасибо за просмотр. Пока.